Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную намазку на хлеб из молодых кабачков. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! У молодых кабачков обрезаем хвостики, а затем режем их кубиками размером примерно 1 на 1 сантиметр. вес кабачков в чистом виде 700 граммов дальше разогреваем сковороду вливаем 2-3 столовых ложки подсолнечного масла и отправляем туда подготовленные кабачки закрываем сковороду крышкой и обжариваем кабачки на среднем огне 15-20 минут при этом периодически их перемешиваем Затем добавляем пол чайной ложки соли, 3 чайной ложки молотого черного перца, пол чайной ложки хмели-сунели, два зубчика пропущенного через пресс чеснока. Хорошо перемешиваем. Выключаем огонь и даем кабачкам настояться под закрытой крышкой 5-10 минут. В это время нарезаем произвольными кубиками 2 плавленных сырочка. Теперь еще теплые кабачки перекладываем в миску, добавляем туда кусочки плавленного сыра и превращаем все в однородное пюре с помощью погружного блендера. Даже в теплом виде пнамазку уже можно кушать, но лучше сразу переложить массу в чистую сухую банку и поставить на полчаса в холодильник. После полного остывания намазка становится более густой и вкусной. Из указанного количества продуктов получается чуть больше, чем поллитровая баночка. Вот и все! Вкуснейшая намазка на хлеб из молодых кабачков готова!